Отношения — это сложная вещь. И всегда надо иметь героическое внутреннее состояние, чтобы преодолевать вот эти трудности в отношениях, чтобы их побеждать. Но то, что поет Анна Герман, это скорее не то, что у нас есть, а может быть, у вас уже это и есть. Но для большинства людей это цель. Цель тоже надо видеть, чувствовать. Мне до тебя дотронуться сердцем нетрудно.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 вот это то что, мы, то, что я развиваю этот проект. Здесь также есть, Марина развивает здесь клубы П-3000, психология 3000. Это все, эти проекты нужны для того, чтобы вы побеждали судьбу вместе с кем-то, рядом с кем-то. Вот клуба Благость, допустим, мы устраиваем совместные молитвы. И на этих молитвах, практикумах, я объясняю еще раз, как настраиваться, как молиться. Я преподаю им то, что я сам понял. Ну, какие-то свои методики, которые помогают тем, кто начал молитву, чтобы быстро развиваться в ней. У нас есть также фестиваль ⁇ Благость ⁇ такая небольшая рекламная пауза. У нас есть фестиваль ⁇ Благость ⁇ это уникальный совершенно проект. Этот фестиваль дает возможность людям полностью поменять свою жизнь за две недели. Мы специально сделали большой фестиваль, долго, чтобы люди приезжали, они погружались, погружались в отношения со старшими, друг с другом. У каждого человека написано имя, можно к любому подойти, познакомиться потому что там так заведено там как большая семья вот на этом фестивале благость который начнется уже скоро 21 октября люди знакомятся часто создают семьи вот тот фестиваль пройдет в Анапе, далеко отсюда, на Черном море. Но если у вас есть смелость, желание, там до сих пор регистрация открыта, можете зарегистрироваться, через две недели ваша жизнь не изменится до неузнаваемости. Там настолько сильно погружается человек, лекции идут, концерты, нравственные песни вечера, вечерами, йога, цигун, танцы для женщин индийские, различные тренинги, консультации и и далее. Люди погружаются в эту атмосферу, даже на море сходить некогда, часто бывает. Вот. Приезжайте на фестиваль, ходите в клубы, ходите в институт семьи и так далее. То есть не будьте наедине с собой. Человек не может побеждать судьбу наедине с собой. Поэтому я и вам предложил на начальных этапах развития Личности, когда человек погружается в молитву, а начальные этапы долго длятся. Лучше всего молитву читать с кем-то вместе. И звук, вот священный звук молитвы, когда вы слышите вместе с ним, читайте. Я вас учил звук этот слушать. Дает вам возможность войти в пространство Бога. Выйти из своего пространства, войти в пространство Бога. В своем пространстве, что находится в моем пространстве? В моем пространстве находится боль. Эта боль разрушает разум. Я не могу понять, что мне делать как мне жить Я не знаю что мне делать почему потому что там больно все внутри мне нужно что-то с собой сделать для того чтобы эту боль убрать у каждого человека какое-то свое решение кто-то допустим в полночь уходит пишет стихи допустим уходит в путешествие внутри Внутри своего счастья в творчество ударяется для того, чтобы победить судьбу допустим, едет в святые места для того, чтобы там победить судьбу, кто-то постится и молится в это время. Ну, то есть нужно какое-то усилие, какое-то действие. Ну, человек должен какое-то действие совершить сильное внутреннее для того, чтобы вырваться из этой боли своей судьбы. А если не вырваться, то тогда она просто будет душить и душить дальше судьба. И пока человек не, не пройдет вот эти стадии, первая стадия ⁇ спокойствие. Помните, мы говорили, успокоиться надо. По отношению к проблеме. Вот спросите себе сейчас: я спокоен по отношению к проблеме или нет. Если не спокоен, значит там Бога не хватает сердца, не хватает этой энергии, любви. А если спокоен, значит, первая стадия пройдена, внутренний круг жизни я уже прошел. теперь можно через память о проблеме во время молитвы. Вы молитесь, думаете о Боге, и на заднем плане вы помните, для чего вы это делаете, для чего. Вы можете второй круг пройти, начать и думать о проблеме легко. И решать ее, то есть знания приходят в том круге, что делать, как жить. И потом третий круг это, собственно, победа, сама победа. Три рывка надо в жизни делать. Часто человек спокойно в сердце стало, дальше ситуацию не решает. Думает, ну все, мне спокойно, значит, жена вернется. А она не собиралась еще возвращаться. Это тебе только внутри спокойно стало. Ты должен же еще с ней наладить отношения это второй круг молитвы. И третий круг она должна совесть в ней, в ее сердце должна проснуться. Тогда вот уже победа придет. А сейчас я вам предложу вот вариант, как человек решает вопросы победы над своей судьбой. Вот как он сам это делает, своими какими-то способами. Он поет о том, что на маленьком плоту сквозь бури, дожди и грозы я тихо уплыву. Я тихо плыву лишь в дом проникнет полночь, Чтоб рифмами наполнить мир, в котором я живу. Ну и пусть будет нелегкий мой путь, Тянут ко дну боль и грусть, Прошлых осы, ошибок груз. Да? Но мой плод свитый из песен и слов. Видите, то есть... Плод всегда свитан из звука, со свит из звука. Вот у него спит из песен и слов плод. Вовсе не так уж плохо. Ну, то есть, понимаете, человек всегда преодолевает бури, дождь и грозы, он всегда преодолевает звуки. Вот это надо понять. И лучше всего преодолевать, даже не наедине с собой на маленьком плоту, а лучше предоединять с теми, преодолевать с теми, кто соединен с этой энергией Бога. Вот мы вчера с вами вечером повторяли Я желаю всем счастья, кто почувствовал в сердце спокойствие, поднимите руку. А кто почувствовал, что сможет победить судьбу? Молодцы. А кто почувствовал знание, что делать? Видите, как много мы почувствовали, просто за эти 10 минут там, повторения «Я желаю всем счастья». Почему? Потому что мы были в пространстве, находились, в котором звучала молитва. Вот это пространство принадлежит Богу. Есть наше собственное пространство, оно живет в нашем сердце. И когда я молитву наедине с собой повторяю, я живу в пространстве своего сердца в это время. Но если я вспоминаю старшего в это время, в этой молитве, или вспоминаю... Вспоминаю алтарь или вспоминаю Бога, то в это время я выхожу из своего пространства и вхожу в пространство Бога. А когда я нахожусь в пространстве Бога, тогда все проблемы начинают сгорать в моем сердце. Это описано во всех священных писаниях, то, что я вам сейчас говорю. Просто я вам метод простой предложил, чтобы мы вместе с теми, кто молится, синхронно начали делать, чтобы, потому что память о Боге в сердце всколыхнуть очень сложно для любого человека, даже тот, кто тренируется это делать. А когда мы вместе с кем-то это делаем, сразу становится самое сложное, самым простым. То есть мы можем вот эту память включить о Боге, Просто потому, что кто-то с Богом связан, тот человек, который молится. И тогда в сердце начинает судьба сгорать. Других способов победить судьбу нет.